Привет, друзья! Вы на канале Samsung просто. И сегодня такая простецкая инструкция о том, как установить другую тему, ну и потом выбрать, так скажем, обратно вернуться на стоковую. Такая какая была. Вот такую вот темку я сегодня себе скачал здесь. прикольную, кстати, и бесплатную. Что значит мы делаем? Мы с вами делаем следующее: нажимаем на свободную область рабочего стола и нажимаем на темы. Все, мы переходим в область темы. Здесь выбираем, значит, что топ и пометочка все выбираем бесплатное. Все, пошли, смотрим здесь все эти темки. Вот эту вот темку, кстати, я бесплатную установил. Сейчас что-нибудь другое попробуем, давайте. Найдем. Тут, кстати, много прикольных бесплатных тем. Да вот эту даже давайте попробуем. Была платная, она стоила там 170 рублей. Сейчас бесплатная. Успевайте, проходите. Возможно вам понравится. Все, она загружается. Сейчас пройдет загрузочка, а потом появится меню установки. И нам останется с вами просто нажать и применить данную тему. Загрузочка зависит от скорости и Wi-Fi или мобильной сети, неважно, да. Ну и а также быстродействие вашего смартфона. Все. Просто когда применяется темка, у меня сбросилась почему-то запись экрана. Ну ладно, вот когда мы применили темочку, у нас появилась вот такая вот прикольная тема. Все. Теперь вам понятно, так же как и мне, как применять темы. Теперь о том, как вернуть ту, которая была. В этом случае мы с вами нажимаем на меню здесь мои материалы и пожалуйста вот она стоковая тема нажимаем на нее и нажимаем применить после этого у нас появится наша стоковая тема возможно у меня сейчас сбросится запись опять поэтому знаете что я применяю опять дорогие друзья наша с вами стоковая тема все в принципе легко и просто я думаю, что вам тоже все прекрасно понятно. Спасибо за ваше внимание. Всего доброго. До новых встреч.